привет профессионалам также любителям пива есть неравнодушный вот потребитель который хочет вам рассказать о двух одинаковых бутылках не будем их рекламировать вот но с разных магазинов вот мало того что они, они отличаются по вкусовым качествам они, значит отличаются еще и бутылки. Обратим внимание сверху. Здесь дата нанесена на крышке, здесь дата нанесена непосредственно на самой бутылке. Форма крышки тоже отличается. Можно заметить, тут более-менее округлая, а что является, по моему мнению, подделкой. А здесь крышка прямая. Также вот дата производства и годности нанесена на бутылке. Вот также здесь целях не рекламы я позаклеивал чтобы не дискриминировать получается производителя вот. визуально конечно не могу вам передать разности вкуса очень очень разница и цвет этикетки конечно это не видно но цвет этикеток тоже немного отличается Теперь можно еще обратить внимание на такой вопрос как начало этикетки, вот, и сразу идет что, здесь идет штрих-код, на бутылке, где подделочная, штрих-код заканчивается, да? То есть давайте пойдем в эту сторону, допустим. Что у нас тут в конце? Идет сберегаты. Между названиями состав указан в оригинальной бутылке. Здесь состав. Совсем по-другому. Так что не, уз... не узнаешь, где найдешь, где потеряешь. И пробки даже по цвету видно. Немного отличается, даже видно здесь на видео. Также немного отличается форма бутылок. Хотя на первый взгляд вроде как бы одинаковая. Но отличие небольшое есть. Все, спасибо за внимание. Не будьте равнодушными к нашему производителю отечественному.